Декоративное покрытие для внутренних работ марка Пола Сабле с песчаным наполнителем и легким бархатистым аспектом. Актуальная матовая текстура с плавными переходами цвета позволяет использовать данный материал для помещений в любом стиле. Широкая хроматическая гамма предоставляет возможность реализовать даже самые смелые идеи. Покрытие устойчиво к плажным уборкам и легко реставрируется.